Всем привет! С вами Ксю! До Нового года осталось совсем немного, но у меня уже новогоднее настроение, поэтому я сегодня сделаю новогодний DIY. При помощи 3D-ручки я сделаю красивые 3D-снежинки для декорации. Ну что, приступим! Для начала я нашла в интернете подходящие снежинки и распечатала их. Рисовать по шаблону намного удобнее, чем придумывать рисунок самостоятельно, и, конечно, так получится красивее. Когда обводишь что-то, лучше не спешить, а то выходит криво и уже не так хорошо. Иногда не так-то просто отлепить пластик от бумаги. Я решила сделать снежинки нескольких цветов и с разными рисунками. Мне уже не терпится украсить комнату. Правда, с моей аккуратностью не все идеально, но снежинки все равно получаются симпатичными. Мне больше всего нравится, как получается синие. Ставьте лайк, если вам тоже нравится синий цвет. Все-таки 3D-ручка прикольная. Можно сделать что угодно, хоть на праздник, хоть просто так. Нарисую и несколько простых плоских снежинок. И объемные 3D снежинки. Чтобы сделать 3D снежинку, нужно обвести распечатанные картинки только наполовину. И нарисовать таких половинок несколько. Где-то три половинки, где-то 4. Можно, конечно, и больше, но мне кажется, больше четырех будет лишним. После того, как половинки снежинок нарисованы, их нужно склеить посередине так чтобы они были повернуты в разные стороны. Получается очень даже прикольно. После склеивания я решила сделать и гирлянду, поэтому продеваю через отверстие неяркую нитку, чтобы связать их друг с другом. К Новому году я почти готова! Снежинки получились прикольные! Хорошо подойдут для украшения комнаты, а еще можно будет повесить их на елку. Ставьте лайк, если любите Новый год и подписывайтесь на мой канал. С вами был Ксю. Пока-пока!